Всем привет! На связи Александра Бодина. Иногда меня подписчики спрашивают, чем же, в общем, опасен сам по себе остеохондроз? Ну, во-первых, не забывайте, что остеохондроз – это проседание позвоночника, да? То есть, когда позвонки друг на друга все больше и больше начинают давить, межпозвонковый диск начинает немножко разрушаться, и нервные корешки, которые выходят вдоль всего позвоночника, начинают защемляться. И чем дальше, тем больше, больше, больше. И как раз основная проблема, основная опасность остеохондроза – это полная блокада и полное защемление этих нервных корешков. Чем опасна полная блокада корешков? Во-первых, в какой бы локализации они ни находились, то есть в каком отделе позвоночка они у нас бы не выходили, они идут к определенному участку нашего тела, к определенным мышцам и к определенным внутренним органам. То есть они являются основными проводниками от головного мозга к мышце или к органу и точно также они отвечают за информацию которую орган или мышцы посылают через этот же корешок опять в головной мозг и из-за остеохондроза блокируется эта важная связь то есть мозг не контролирует орган или мышцу и орган и мышца опять-таки обратно не может дать информацию о своем состоянии в результате как раз таки начинает развиваться и дистрофия внутренних органов может быть воспаление внутренних органов какая-то хроническое даже заболевание из-за вот этого нарушения связи головной мозг и орган и точно также со стороны мышцы может быть атрофия мышечной ткани или наоборот постоянное спазмирование мышц то есть опять-таки нарушение функции Нарушение этой связи и нарушение функции основного этого органа или мышцы. И, кстати говоря, то остеохондроза, опять-таки, тоже может развиваться и нарушение в кишечнике, то есть, да, может быть и колит даже от этого. И, допустим, панкреатит такой тоже бывает хронический, но это реже, но все же бывает. И, допустим, и нарушение функции печени, то есть всех внутренних органов, даже, допустим, грудная кардиология, да, например, то есть небольшие боли в сердце, колющие, это опять-таки тоже идет от остеохондроза, а не потому, что что-то сердцем происходит. Подводя итоги, я вам хочу вам сказать, что не забывайте все-таки о своей спине, о своем позвоночнике. Заботьтесь о своем здоровье, закаляйтесь, старайтесь питаться правильно. Обязательно физическая нагрузка должна быть, лечебное упражнение, зарядка, еще что-то. Физически активно, то есть вы обязательно должны быть, если не хотите получить такие нехорошие последствия Ну, я надеюсь, что я ответила на ваш вопрос и не очень сильно вас запугала А наоборот, опять-таки, смотивировала действовать и работать над собой То Спасибо за, инф за ваше внимание, с вами была Александра Бонина